новый путь. Никто кроме нас. Ваш голос может изменить жизнь России. Вместе мы Россия. За нами в будущее! Снова прения, дебаты, кандидаты в депутаты. Агитация кругом, вновь в работе избирком. Выборов настало время, соберись электорат. И с умом прими решение, а не действуй наугад. Избиратель, мудрым будь. На участок держишь путь, прежде чем значок поставить, в урну бюллетень отправить. Ты подумай, голос твой очень важен и порой судьбоносным может стать, чей-то выбор поддержать. Выполняя долг гражданский, ты даешь кому-то шансы, пользу принести стране, обществу, тебе и мне.